сегодня у нас в гостях, как обычно, Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр. Приветствую вас. Ну что, у вас прошло очень такое торжественное и важное событие, коронация короля. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы смотрели трансляцию, насколько это интересное было зрелище, и что особенного было, если сравнивать вообще, какой-то же есть ритуал, есть протокол и так далее, что-то было э, изменено, или это все прошло как и как 200 лет назад? Я бы сказал, Евгений, не 200. Вообще-то это по, по регламенту какого-то 1100, какого-то 27-го года, когда там какой-то епископ что-то там начертал, как должна идти коронация. И вот, собственно, она с тех времен и не меняется. Поэтому, в общем-то, мы тут не ожидаем, что может измениться, в общем-то нового ничего не было. Я, я последнюю, предыдущую коронацию, как вы знаете, 1953 год, год моего рождения, собственно говоря, я тогда еще не смотрел, не знал, что это такое, да, но в принципе, как видим, в общем-то, не так много шансов у людей посмотреть коронацию. Поэтому очень много людей было вовлечено. Очень многие смотрели практически, я думаю, 95-97% процентов смотрели, так сказать, эту коронацию. Есть определенные течение антимонархистов. Да, да, да. Они были арестованы до и, по, и во время, так сказать, вот этого всего дела, поскольку они пытались очередной раз, так сказать, рассказать что они не согласны, что они не хотят этого. Ну, есть вот такое движение, в общем... Just стоп, uh, как называется, Ойл, да, или как-то... Да-да-да, что-то в этом духе. Я сам точно название не, Ну, В общем, они антимонархисты, их так вообще в газетах называют. Но это, вы знаете, так, это, в общем-то, такое движение, которое какая-то поддержка у населения есть, может быть, процентов 10-15 населения они, в общем-то, считают это лишним, лишним атрибутом. Вся эта монархия, она не нужна, она уже, так сказать, давно надо ее убрать, так сказать, и оставить обычную, стандартную демократическую систему, которая существует в Великобритании, с парламентом и так далее. Ну, одним словом, по по, по, скажем так, по визуальному такому э, ощущению, конечно, надо отметить, что все это очень красиво, это красочно, это все, знаете, все эти наряды, все эти э, скипетры державы, все такое прочее само помазание, как это происходило, вот эти вот короны, так сказать, видишь, вот таких шапок специальных и так далее, и так далее. Все это очень, конечно, интересно. И я так понимаю, что очень многие люди это все наблюдали, всем-всем это, как говорится, нравится. Сейчас больше, ну, скажем так, понимаете, говорят о том, а, собственно, что, что это даст, что это дальше, ну, какие процессы. Сказать, известен очень простой, скажем так, подход Елизавета II, она была, намолчала. она не говорила, она не выступала в прессе, она не делала какие-то заявления, она не общалась с журналистами, ну так о собачках, там, о погоде, вот это максимально, да, вот такой вот момент, поэтому... Скажем так, сейчас все, все думают, да, а, собственно говоря, как же Чарльз? Чарльз же ведь был отмечен тем, что он, он любил выступать. Он все время, так сказать, то одно заявление, то второе, то третье. То есть у него был целый ряд таких публичных заявлений, которые, ну, как бы не свойственны монарху. Поэтому никто не знает, что сейчас будет. Uh, как, как он себя, так сказать, будет вести? Будет ли молчать, как его мать делала? Либо он будет встревать, может быть, в какие-то государственные дела? И так далее, и так далее. Ну, одним словом, единственное, что я могу сказать из, из этого, что вы же знаете, да, видели, что он встречался с Зеленским когда тут был. То есть, так сказать, он в этом смысле uh, явно показал, да, на чьей он стороне. Ну, собственно, собственно а кто не показал? Кроме того, кто проводил парад вчера. Mm -hmm. тот, тот один, вот, один. вот, вот мы сейчас как <с раз <с к этому придем. И да. надо еще сказать, что особенность такая была, что не были, не были приглашены представители России и Беларуси, насколько да. я знаю. Вообще, Россия, вообще никто не подписал, да? Ирана. А, ну, то есть, ну, вот, наших, надо. так сказать, наших, наших в кавычках, друзей, да, их, конечно, никого не было, была супруга Зеленского, не вот, это. так сказать, она присутствовала, так показали ее, ну, а так, в общем-то, так сказать, чтобы э, вообще, кстати, российское даже посольство вело себя мирно. Я не говорю во время коронации, а даже вот когда этот бессмертный полк. В этом году не было никакого бессмертного полка. Так mm -hmm. возложили цветочки, там есть один мемориал. Ну, он такой небольшой, в общем-то, скромный. А так, как раньше, ходили тысячи тут. Да, этого не было. В общем-то, это не состоялось. И... Ну, они понимали прекрасно, что если они это начнут делать, то они огребут. Просто извиняюсь за выражение, да. Здесь это терпеть никто не будет. Это не Германия. Больше, в Германии это было. В сегодня, это ну, не Германия, да, это не Америка, где можно там распаясывавшегося путинистом, так сказать, выступать на любые темы. Нет, здесь это, здесь это не пройдет. Пойдут домой и их встретят. Это, серьезно, это так. Я просто говорю то, что есть. Поскольку здесь очень позитивно относятся к Украине, поддержка очень большая, и она растет с каждым годом. Вы слышали, что выделены сейчас ракеты конкретные, 300 километров дальности. Так что, в общем-то, Англия как бы в, в, в авангарде борьбы с этим злом путинским. Так что. Вот, собственно. Да, вот мы переходим к, к путинскому злу, э, которое все вчера наблюдали. Я хотел бы, чтобы вы поделились своим впечатлением, насколько это все выглядело э, со стороны. Э, ну, постараемся объективно, да, чтобы не, не, нас не уличили, что мы такие предвзятые. Но действительно, это жалко все смотрелось. И как вы оценили то, что в последний буквально э, в, за, за день э, мобилизовали э, в семь представители СНГ, которые до этого не собирались и вдруг вот так вот сразу собрались. Каким образом можно было, на, на, на что надавить, чтобы их привлечь и завлечь, и заставить, я понимаю. Потому что вряд ли это было добровольно. И говорят, что там вроде рука Китая где-то прослеживается. Что вы об этом думаете? Знаете... В общем-то, каких-то официальных сообщений по поводу, как их привлекли, не было. Ну, естественно. Как сообщения, некоторые выступления экспертов, специалистов и так далее. Видимо, да, господин Си попросил, видимо, по просьбе опять-таки Путина. Потому что господин Си, ну, надо понять, его устраивает то, что есть сейчас. То есть вот отвоеванный вот этот вот коридор, Крым российский, Донбасс российский, его устраивает вот эта, вот эта ситуация. Надо понимать с точки зрения интересов Китая это то, что ему надо. Он ничего другого не хочет, поэтому он будет делать все, чтобы так сказать, все, что захватила Россия, все это осталось. А для этого нужно показать и, соответственно, если Путину нужно, то он наверняка мог и обратиться и попросить, и скорее всего так и было. Ну, помимо всего этого, я думаю, еще и какая-то материальная вещь. Вот, например, вот сегодня пришло сообщение, что Газпром, так сказать, не будет брать с Турции платы за газ в размере 600 миллионов. Ну, то же самое, что-то примерно было предложено и вот этим вот, так сказать, бывшим сателлитом. Вот. Так что я не думаю, что здесь были какие-то другие вещи. Потому что буквально за сутки только один должен был приехать. А потом вдруг, вдруг сразу все взяли и явились. Ну, я тоже так немножко посмотрел, скажу честно. До, до танка Т-34. Этого хватило. Тем более это бутафорский танк, который используется на Мосфильме. И как бы я вообще не думаю, что он... Времен войны, это так, еще раз повторяю, это некое бутафорское такое создание. Ну вот он проехал, потом какие-то, еще там какая-то техника была, самолеты, самолетов не было, ничего не было. Ну, собственно, не знаю, я не думаю, что уж это так вдохновит, так сказать, людей, понимаете, это не тот, наверное, уже сейчас. Ну, есть, конечно, какие-то 15-20%, которым вот только это и нужно. Это символ величия, это символ мощи. Никакой мощи нет, никакого величия нет давно. Фейковая страна с фейковыми делами. И в конечном итоге, так сказать, парад это вот единственное, что. Ну такое, что вот как бы вот показывает везде суют, где можно. Какая из стран проводит парад? Ну какая? Вот мне кто-нибудь назовет, в Германии есть парады? Я не думаю. В Англии нет точно. В Америке, ну так какие-то, если что-то, какое-то событие, там пройдет группа из ста человек. Ну вот такое массированное, этого нигде нет. Кому все надо? Вот какой вектор? то Ребята где-то там задержались давно. Понимаете? Ну и, в, и главный момент, который нужно прежде всего отметить, конечно, что я прекрасно помню эти времена. Я 53-го года рождения, я прекрасно помню, как до 65-го года вообще не было вот такого победобесия и так далее, и так далее. Да, собирались люди, да, я помню прекрасно большой театр, когда там еще прекрасные яблони такие цвели, значит, стояли скамеечки, люди собирались, их было и так уж и много. Что они, для чего они связаны? Дальше они шли на кладбище, и похоронены какие-то, так сказать, коллеги, друзья, с кем они, однополчане и так далее, и так далее. Вот что было. Это действительно, так сказать, не, не, не праздник победы, а, в общем-то, праздник, скажем, скажем так, событий, связанные с тем, чтобы помянуть людей, вспомнить. И отдать им должное, погибшим день повиновения, как бы так. Но во что это потом было превращено? Да даже я скажу вам так: после 65 года, когда стали проводиться парады, в общем-то тоже такого не было. Все это активизировалось, я думаю, где-то на уровне года 95-96. Вот оно начало как бы так активизироваться, когда пошли эти разговоры, когда Лужков стал ездить в Крым, когда значит, речь пошла о Севастополе, какой он должен быть, русский город и так далее, и так далее. А, а, а пардон, а в общем-то, но ну, в путинское время это совсем приняло? Ну 2008 стали ежегодно проводиться. А скажите вот значит, такой вопрос. Меня очень удивило, что Путин сказал, что для нас нет недружественных народов. А как, как это нет недружественных народов, когда до этого сказали, что есть недружественные страны, и даже огласили весь список? Но получается, страны недружественные, не а народы там дружественные. Вот я не понял этой, этой темы, что, что, что он хотел этим сказать? Ну, я думаю, что это такая риторика, ну как, что мы хорошие, как -то шаг да, вперед как вперед-два назад, знаете. Ленинская, вот там, давайте да. мы тут вот что-то такое. Вот там типа того, что вот откроем сообщение с Грузией и, и так далее. А что в результате? В результате доллар, доллар вырос, да? То есть, наоборот, рубль вырос сегодня. Это, я думаю, это, это очередные игры, очередной троллинг, чем, собственно, он и занимается. Потому что другого-то он ничего не умеет. Он умеет только это. Поэтому я не думаю, что это как-то значимо отразится в каких-то реальных действиях. Это слова. Слова человека, который правды-то никогда в своей жизни не говорил. Их не учили этому. Это совершенно, так сказать, люди, которые пользуются совершенно другими ориентирами и подходами, так сказать. Поэтому я, я бы вообще к его словам относился вот так. В общем-то, я уже я уже давно его не слушаю, мне он просто раздражает, например. А скажите, Но... вот вы значит Грузии сказали очень хорошо вот это новость сегодняшнего дня, что да. Путин отменил визы для граждан Грузии, которые собираются ехать в Россию, и также хочет восстановить авиасообщение, которое было да. прервано. Я уже знаю, что реакция грузинского президента была очень такой жесткая. Она сказала, что это провокация. И вообще, насколько это так вот принято в одностороннем порядке вводить какие-то вещи. Потому что должно быть согласовано. А если грузинская сторона скажет, а мы против, мы не хотим сообщения с Россией возобновлять, как это все вообще будет выглядеть? Возможно. Возможен такой вариант, когда они просто откажутся. Семь рейсов в неделю. Это не так много. Но это не так честно, мало. Что, ну, в общем-то, там вообще никакого сообщения. А, а в чем, вообще, не было. чем смысл? Почему это делается именно сейчас? Это должен быть какой-то смысл? и это тоже возможность как-то э, взбал, взбалматить как вз, как э, ситуацию? Э, не то, что перевернуть, но... Обратить на себя внимание, вот см... я везде пытаюсь найти смысл, вот тут я не вижу смысла в этом э, действии, должен быть какой-то смысл, или это просто попытка, э, как я говорю, ситуацию изменить и э, обратить на себя внимание, как-то сместить ориентиры, э, как-то повестку немножко поменять и так далее, потому что должен быть какой-то практический смысл, я его тут не вижу, честно говоря. Ну, честно говоря, его действительно трудно увидеть. То ли он хочет показать, что э, Россия из изменила свое отношение к Грузии, Грузия. что Россия хочет э, каких-то, так сказать, новых, новых мер э, с, э, сотрудничества. Э, ведь не секрет, что действительно грузин, грузинским вином сейчас завалены московские магазины. В общем-то, так сказать... Тоже этого не было, сейчас это как бы есть. Потом ведь нужно понимать, что в конечном итоге, ведь Аб Абхазия и Северная Осетия, они же аннексированы фактически, правильно? Ведь они реально, а, это территории, принадлежащие Грузии по всем международным канонам которые нарушаются, и вот в этот момент, когда мы нарушаем вот эти каноны, но мы вводим вот эти вот, это, я думаю, это очередная, так сказать, игра, кто-то ему написал, кто-то подсказал, я не знаю. То Практического толка в этом нет. Единственный толк, может быть, в том, что теперь туда будут летать просто люди, да, кто хочет бежать от мобилизации, и так далее. появляется возможность, не только на машинах или пешком, там, через ущелья, и не вижу практического смысла. Думаю, что это еще раз повторяет, так сказать, очередной троллинг. Что-то он пытается, или он пытается показать, что мы вас вообще везде достанем, что у нас вот такие вот, так сказать, связи, если там типа того, что мы можем вести это и с другими, как говорится, странами. Хотя, вы знаете, сейчас же тоже, например, всякие дела, связанные с среднеазиатскими, странами, они ведь тоже сейчас подверглись резкой критике со стороны Соединенных Штатов, потому что слишком большое количество туда, так сказать, финансов идет через них, огромные, так сказать, по, всякие, это, это, это новые торговые каналы фактически. Если раньше из Евросоюза все везли в Москву напрямую, фуры шли, то теперь все это везут через Турцию, Грузию и так далее, и так далее. Это все задействовано в Казахстан. Поэтому я здесь, еще раз повторяю, здесь сказать трудно, надо посмотреть. Пройдет какое-то время, будет понятно, что это такое, для чего все это делается. Не просто так это делается, это точно. Хотя, mm -hmm. хотя такие времена сегодня наступают, что мы никак не можем сказать, что может быть, как может быть. Понимать... Одну вещь, что от Путина хорошего ничего, мне кажется, ожидать невозможно. И что сказал Пригожин, я с ним согласен на сто процентов. Хорошо. Как, как пос... он высказался. Да, да, да, дело. не будем что... повторять в эфире. Да, и последнее, последнее. Не, нет, не будем, конечно. Да. Президент Путин поручил денонсировать договор об обычных вооружениях в силах в Европе. Это тоже сегодняшняя новость. Тоже ничего тут сенсационного нет. И я так понимаю, что вот эта денансация разв... развязывает Путину руки в смысле наращивания какого-то оружия, и нет никаких у него сдерживающих центров. Я так понял, что смысл в этом. Я прав? Да, да, в этом совершенно верно. Поскольку были цифры определенные, установленные, сколько можно иметь танков, сколько можно иметь огнестрельного оружия и так далее, гаубиц, пушек и всего такого. Я думаю, сейчас просто снимаются эти ограничения, и будет активизировано это, это производство. Хотя в, в то же время мы прекрасно понимаем, что э, это тоже может быть очередным фейком, очередной, э, так сказать, пропагандистским шагом. Почему? Да потому что возможности, извините, нету. Э, Урал, -вагон завод 35 танков может выпускать. Понимаете, они то, что они там анонсируют, 500-600 год. Это все ерунда. То, то, я думаю, то же самое касается и гаубичной артиллерии, и других, как сказать, боевых машин, там пехоты, десанты и все такое прочее. Все это очень такое иллюзорная попытка создать, что вот мы все равно мощь у нас, заводы работают. Может быть, какие-то там заводы и остались. Остальные все давно вывезены в Китай в виде металлолома, да, еще в 90-е. Поэтому вот, это, вот эти все разговоры, они такие, знаете, популистский чисто характер. У нас всего много, мы все можем, ну, я думаю, не больше. Не верится, что что-то там, вот прямо они могут сейчас, 40 тысяч танков, у них, у них они есть. Ну, показали вот один, какие есть. Ну что еще то все понятно армату даже не вытащили а то стыдно становится все так что понятно ну хорошо мы на этом сегодня закончим с вами спасибо большое за интересную информацию мы с вами встретимся на следующей неделе всего доброго и до свидания до свидания всего доброго